Всем привет! Меня зовут Артур Лето. В этом видео хочу очень подробно разобрать маркетинг-план проекта BINX. Я подготовил файл, документ. Прямо по нему пройдемся. Во-первых, в проекте BINX есть два маркетинговых плана. Есть первый маркетинговый план «Глобальный Бинар» и второй маркетинговый план «Матрица BINX». Не путаем терминологию, чтобы не запутаться. Итак, сперва мы разберем маркетинг номер один, глобальный бинар. Он был запущен в ноябре 2018 года, то есть он уже работает практически два года. В глобальном бинаре есть 9 бинаров стоимостью от 50 рублей. 50, 100, 200, 400, 800, 1000, 1600, 3200 и 6400. Вот так вот выглядит иерархия глобального бинара. Давайте я покажу, как это выглядит у меня. Переходим в личный кабинет, нажимаем на кабинет, и вот здесь вот глобальная матрица они называются. Глобальная матрица. Листаем вниз. Кстати, обратите здесь везде есть реклама. Про рекламу сейчас отдельно расскажу. Здесь можно самому заказывать эту рекламу. Итак, у меня куплен бинар за 50 рублей. Если мы нажмем на детали, сейчас откроется ветка нашего бинара. Подо мной еще никого нет, я зарегистрировался буквально день назад, еще никого не подключал. Здесь можно вот показать уровень выше. Переходим выше. Надо мной стоит Светлана, я от нее подключился. Идем выше. Над Светланой стоит Анна, у нее два партнера. Идем выше. Над Анной стоит Ксения, клон. Идем еще выше. Над Ксенией стоит Юлия и идем еще выше. Валентина над Юлей. И вот я вот здесь вот внизу. Вот так вот выглядит ветка. И тут можно до бесконечности гулять вверх и заходить на аккаунт человека. То есть, допустим, если мы откроем в соседнем окне, то мы здесь можем зайти к человеку, посмотреть, сколько у него заработано. Вот 53 тысячи рублей. Сколько рефералов, сколько куплено бинаров, количество клонов в бинарах, клонов в столах в матрице по второму маркетингу. Здесь можно нажать на инфо, увидеть дату регистрации, последнее посещение, имя пользователя, можно перевести деньги внутренним переводом. Итак, в бинаре есть два вида дохода. Это 50 процентов от лично приглашенного человека и 10 от каждого в вашей структуре на 5 уровней. Объясняю, как это работает. Вот, допустим, Валентина пригласила Юлию, Допустим, в первый стол на 50 рублей она с Юлии получила 25 рублей сразу же. И можно их поставить на вывод. Допустим, Валентина пригласила Юлию, хотя она упала под Юлию и под Елену, вот сюда, но все равно Валентина получила 25 рублей, то есть 50% с лично приглашенного. Когда я подключился, вот он я, да, то... По 10% вверх, то есть Светлана получила с меня 50%, и по 10% вверх получили 5 партнеров. То есть Светлана 10%, 5 рублей, Анна, Ксения, Юлия и Валентина. То есть 1, 2, 3, 4, 5. 5 человек вверх по 10%. Если бы это был бинар за 1000 рублей, то каждый партнер получает здесь по 100 рублей от меня. Идем дальше. Купаются места в бинаре по очереди, начиная от 50 рублей. То есть, смотрите, вы не можете купить бинар за 800 рублей или за 1000 рублей, пока у вас не куплен бинар за 400, 200, 150. То есть, у меня в личном кабинете, если мы перейдем в глобальную матрицу, здесь мы видим, что у меня куплен бинар за 50 рублей если мы идем ни, ниже, то доступен к покупке новый бинар за 100 рублей. Когда я куплю за 100, будет доступен за 200 и так далее. То есть только по очереди. Важно сохранять договоренности, чтобы партнер, который за вами пришел, не покупал место более дорогое, чем куплено у вас. Чтобы он везде шел за вами и не перепрыгивал мимо вас. Здесь вообще этот проект BINX, он, очень, в нем очень важно играть командно. То есть здесь очень важна командная игра, здесь нужно действовать сообща. То есть если э, у меня, допустим, куплено за 50 рублей, а я подключил партнера, он проплатил бинар за 50 рублей, я получил с него 25 рублей, и он решил еще купить бинар за 100 рублей, а у меня он еще не проплачен, то 50 рублей, 50% от этой суммы уйдет не мне, а партнеру, который выше меня. Но если у партнера выше меня, опять же, не куплен э, бинар за 100, то он идет еще выше стоящему партнеру, И так вот по, пока не, не найдет того человека, у которого проку, проплачен э, бинар за 100 рублей. Также касается всех остальных э, бинаров. По нашей стратегии мы строго покупаем только первый бинар за 50 рублей. И в первую очередь мы раскачиваем именно маркетинг номер 2, матрицу Бриз. О ней сейчас подробно поговорим. А вход во все бинары 13750 рублей, то есть если сложить вот эти все суммы, 13750 рублей получается, чтобы активировать все бинары. В бинаре есть клоны, они также приносят доход, как и основной аккаунт. Они расставляются слева направо с привязкой к личнику сам, самостоятельно, без нашего контроля, то есть мы эти клоны расставлять не можем. А в бризе... Можно расставлять клонов так, как нам удобно. То есть «Бриз», вот это маркетинг номер два, это возможность расстановки клонов самостоятельно, и клонов, и партнеров. Баланс клонов в глобальном бинаре, то есть в маркетинге номер один, там есть баланс клонов. В глобальном бинаре номер один есть баланс клонов. С каждого второго подключенного вами лично партнера 10% от его активации – уходит на ваш клон. То есть, если посчитать, то через 20 человек, когда вы подключили 20 э, человек лично в этот проект, то у вас рождается клон в глобальном бинаре. И он встает э, в свободное место слева направо в вашей ветке. Теперь давайте рассмотрим маркетинг номер 2. Матрица Бриз. В этом маркетинге здесь есть только 5 столов. 1, 2, 3, 4, 5. 5-7 местных столов. Здесь есть только один э, доход. Это выплата при закрытии последнего пятого стола в размере 51 200 рублей. То есть, когда вы или ваш клон закрывает матрицу, то вы получаете по 51 200 рублей. Из этих 51 200 рублей автоматически оплачиваются все столы в маркетинге номер один глобальный бинар. На сумму 13 750. Это происходит единоразово. То есть, когда вы в первый раз проходите всю матрицу Бриз, то с вашей 51 200 рублей вычитается автоматически 13 750 рублей на покупку всех бинаров в главном маркетинге. В итоге у вас покупаются все бинары. Вы ждете, когда закроются ваши партнеры, идущие следом за вами в маркетинге Бриз, и вы им тоже помогаете продвинуться своими клонами. Как они закрывают пятый стол в бриз, то они также автоматически проплачивают все места в глобальном бинаре. И так как они ваши лично приглашенные, то вы получаете с них по 50% за каждый бинар. То есть это 6875 рублей от 13750. Это ваш, получается, пассивный доход. Но получается, что там заработок чуть больше, чем 6875 рублей, потому что как минимум туда еще приплюсовывается 10% Которые идут вот на 5 уровней вверх. Вот так выглядит матрица на моем примере. В бинаре можно показать всю структуру вверх. В глобальном бинаре в маркетинге номер один можно показывать всю структуру вверх, как я вам уже показал. А в матрице можно смотреть всю структуру только вниз от своего аккаунта. Давайте я вам сейчас покажу на своем примере. Переходим в личный кабинет. Бриз. Когда вы здесь только зарегистрируетесь, у вас будет возможность оплатить стол за 50 рублей, потом за 200, потом за 800. Смотрите, если мы перейдем в иерархию, то мы видим, то, что здесь есть стол номер один, стол 2, стол 3. Что сделал я? Я купил клонов, все клоны, то есть я заполнил матрицу сразу же своими клонами, стол номер 1, заполнил всеми своими клонами, то есть купил 7 мест по 50 рублей автоматически у меня появился аккаунт вот здесь, вот наверху. То есть вот этот вот автоматически мой аккаунт перешел на второй стол. Соответственно здесь я докупил еще два клона по 200 рублей. и Получается встал золотым треугольником. В третьем столе я купил три места по 800 рублей и тоже стал золотым треугольником. В четвертом и пятом столе мы не можем покупать места, мы можем переходить четвертый 5 пятый стол путем подталкивания наших вот этих вот аккаунтов по столам. Клоны в глобальный бинар не переходят. С каждого клона в Бриз мы получаем по 51 200 рублей на вывод. Еще раз. Когда мы в первый раз закрываем матрицу Бриз, то тогда у нас 13 750 рублей реинвестируется в главный основной маркетинг, в глобальный бинар. А все остальные клоны, которые идут, по матрицам за мной с каждого вот этого клона вот этого вот этого а, с первых столов и всех тех клонов которые я поставлю еще вниз чтобы помогать продвигать своих партнеров и моих клонов с каждого клона я буду получать по 50 до рублей то есть чтобы вы понимали здесь нету первых нету последних а здесь есть заказ закольцовка то есть мы продвигаем друг друга мы продвигаем своих клонов своих партнеров клонов своих партнеров то есть мы по закольцовке двигаем Здесь, конечно же, нужно делать реинвест до покупать клонов периодически, чтобы двигать. Но плюс здесь в том, что их здесь можно расставлять вручную. Сейчас я об этом тоже подробно расскажу. Пару слов о рекламной площадке: то есть, здесь, что классно, то что здесь целевая аудитория сетевиков, люди, которые участвуют в матричных проектах. И если вы сделаете какой-то хороший баннер, то вы можете найти партнеров в свой другой проект. То есть здесь вот есть вкладка Реклама. Если мы переходим, Uh, у меня вот 65 тысяч показов uh, уже куплено. Вот здесь нажимаем просто «Создать постер». Uh, далее выбираем как картинку, расположение, какой баннер, какой размер, где он будет располагаться, название и ссылку. Вы можете найти партнеров в другой проект. Купая место в «Матрице», вы автоматически покупаете рекламные показы. С каждого купленного клона в «Матрице Бриз» Вы получаете рекламные просмотры на площадке по цене. 5 копеек за один просмотр. То есть купили клон за 50 рублей, получили 1000 просмотров. Зайдя на 3200 рублей по максимальной денежной стратегии, как сделал я, вы получаете 65 тысяч просмотров. Тут бесконечный заработок. Так как пройдя матрицу один раз, вы получаете выплату. За вами идут ваши же клоны, которые тоже получают выплату когда они закрывают матрицу. И вы постоянно докупаете клонов, чтобы помочь вашим партнерам продвинуться по матрице и получить выплату. И заодно продвигаете своих клонов. Так делают в принципе здесь все. Получается такая вот закольцовка. С каждого клона, закрывшего пятый стол, вы забираете по 51 200 рублей. Часть из них, из этих денег, вы оставляете на реинвест, чтобы покупать клонов чтобы продвигать ваших партнеров и ваших клонов. Клоны и новые партнеры управляемые. То есть вот это вот самая главная фишка вообще этой матрицы, такого в принципе нету в других проектах, либо есть, но оно выполнено не совсем так удобно, как здесь. Клонов и партнеров вы можете расставлять точечно, благодаря функции бронирования, а не только слева направо, как в принципе в основном во всех матричных проектах. Тут можно докупать клонов самому, можно ставить клонов вашим партнерам, можно себе, можно вашим партнерам, а также можно скидываться на клонов вместе с вашими партнерами и покупать их как бы в складчину. Ну вот, допустим, давайте представим такую ситуацию. Я подключился от Светланы. Здесь у меня ее не видно, да, то есть я вижу только свою иерархию вниз. Но мы можем совместно созвониться, посмотреть, какая у нее ситуация, у меня ситуация. Вот. И мы понимаем, что, допустим, если вот, допустим, у меня вот здесь вот три, три места уже закрыто, а вот здесь свободно. И мы понимаем, что если э, мы скинемся сейчас на этот клон, то благодаря этому клону я передвинусь в следующую матрицу и Светлана тоже э, передвинется там, в следующую матрицу. То есть для нее это движение очень выгодно и для меня, чтобы ускорить это движение. Мы можем скинуться, вот, допустим, клон на второй стол стоит 200 рублей. Мы можем скинуться по 100 рублей, и один из нас просто покупает этот клон. Вот, и таким образом мы двигаем друг друга совместно. Функция бронирования. Вот это вот самая главная фишка, которой нету в других проектах. Мы ставим клона или человека в нужное нам место. Прежде чем купить клона, мы всегда ставим бронь на бизнес-место. Прежде чем подключить человека, мы тоже ставим бронь. Новый участник, любой это партнер или клон, встает на место, которое мы забронировали, которое нам выгодно. Если мы не ставим бронь, то клон или партнер попадает в свободное место в нашей структуре слева направо автоматически при соблюдении привязки, конечно же, к лично приглашенному. Итак, как это выглядит? Покажу вот эту функцию. Вот у меня, допустим, здесь написано, видите, место забронировано вами. Вот там, где стоят плюсики, можно забронировать место. Вот я это место забронировал, но я, допустим, передумал. Хочу забронировать вот это. Вот Просто нажимаю «Забронировать». Сейчас обновится страница Вот, все. Место перебронировать. Можно подставить только одну бронь. Каждый человек может ставить только одну бронь. Я могу поставить ее в любом месте на одну линию вниз. То есть, если мы перейдем вот на этот вот аккаунт, то мы видим, что вот здесь вот у меня то забронировано. Я могу перебронировать вот сюда, но ниже еще я забронировать не могу. То есть, на Первую свободную линию вниз. Давайте перейдем в третий стол. Если вы видите, что место подсвечено оранжевым и написано «забронировано другим пользователем», то это значит, что ваш вышестоящий партнер под вами забронировал это место. То есть ему выгодно, чтобы туда упал человек или клон. Соответственно, а у вас, допустим, подключается человек, и вы хотите поставить именно на это место вашего человека то вы созваниваетесь со своим партнером, обсуждаете этот момент, и если что, вы самостоятельно можете перебронировать это место. То есть если высший устоящий партнер забронировал место под вами, то вы можете легко перебронировать, просто нажав один раз а, по этому месту. Бронь вашего партнера снимется, поставится в вашу бронь. В общем-то вот эта функция, благодаря именно этой функции, а, мы можем идти по стратегии, когда мы толкаем себя из своих партнеров по кругу у нас юбка не разрастается. Мы можем контролировать процесс. Да? Обычно в, во всех бинарах, в матрицах юбка разрастается, и мы не можем контролировать. А мы, допустим, здесь можем сделать что? Мы можем людей ставить а, слева, по левой краю юбки, а справа, чтобы закрывать а, свои матрицы, чтобы двигать аккаунты справа, ставить клоны. Но клоны мы потом можем не двигать. То есть мы потом можем их в принципе оставить и все. Нам главное матрицу закрыли и все. И дальше мы допустим толкаем уже вот здесь. Да? То есть опять же таки сюда ставим человека, человека сюда ставим клона, клонов отсекаем и дальше толкаем левую, левый край. И вот так вот мы по левому краю идем-идем и друг друга проталкиваем. Поэтому здесь можно воплощать идею закольцовки. Человек получил выплату в 51 2000 рублей, оставил тысяч 15-20 на реинвест, 30 тысяч вытащил и помогает остальным партнерам и себе же опять же эту закольцовку продвинуть. Следующий партнер получает выплату, опять же оставляет деньги на реинвест, толкает и вот так вот по кругу, по кругу, по кругу. Да, маркетинг не так прост, но и не так уж и сложен, как бывает в других проектах. В некоторых проектах, возможно, вы уже участвовали, знаете то, что бывает такое, что чтобы просчитать там просто очень ну, нереально сложно, потому что с какого-то места закрывшего вы получаете выплату, какое-то идет на реинвест, и все это на разных столах в разнобой. И там ну, мало того, что сложно просчитать сам маркетинг по движению по столам, да, так еще плюс там вот отделяются с какого места, что куда идет, и тут просчитать уже просто нереально становится. Вот тут же легко можно просчитать свое движение по столам и самому контролировать процесс движения покупкой клонов. Что в итоге, в принципе, да, то есть мы покупаем клоны, мы вкладываемся. Но это в итоге является оправданным дополнительным вложением для ускорения получения выплаты. Да, здесь вот в этом проекте, помимо активации столов, здесь еще понадобится вложение, сразу говорю. Если вы не умеете приглашать много партнеров, то есть если вы не можете пригласить сразу же там 50-100 партнеров, расставить и грамотно и закрыться, то здесь можно и даже нужно балансировать между приглашениями и самостоятельной докупкой клонов. Частенько бывают такие ситуации, что куда проще докупить клонов на 3-5 тысяч рублей, чтобы выйти на выплату в 51 тысячу 200 рублей. То есть это вложение является ну, абсолютно оправданным здесь. Также здесь еще есть встроена обязательная абонентская плата 50 рублей в неделю в виде покупки одного клона в неделю и именно в первый стол. Это создано для тех, кто заходит на минимальную стоимость 50 рублей и благодаря еженедельной покупке структура постоянно растет. Давайте покажу на примере своего кабинета. Заходим в маркетинг «Бриз», второй маркетинг «Матрица Бриз». Если бы я зашел здесь вот только на первый стол и только на 50 рублей, а так можно делать, то есть вы, чтобы просто оглядеться, посмотреть, пощупать, можете зайти на первый стол на 50 рублей и уже увидеть свою матрицу. Вот, у вас здесь будет написано «оплачено до» и здесь будет стоять одна неделя, то есть срок одна неделя, то есть каждую неделю нужно покупать еще один клон в первый стол, минимум. Я же купил, так как я купил сразу 7 то у меня здесь э, на 7 недель вперед. Дата стоит на 7 недель вперед. Если будет просрочка, то вы можете не получить выплату со своего клона. То есть вообще вся работа будет в принципе бессмысленна. Обязательным условием является покупка одного клона раз в неделю на первый стол. Внимание! Их нужно покупать самостоятельно, вручную. Заходить в кабинет и производить покупку клона именно в первый стол автоматически с баланса здесь никак деньги не списываются на эту покупку. То есть нельзя просто пополнить баланс, и там оно автоматически будет списываться. Нет, нужно именно проплачивать и желательно делать это заранее. Если вы покупаете э, клонов сразу, как это сделал я, то у вас просрочка отодвигается наперед. То есть прокупив весь первый стол на 7 мест, вы сразу же отодвигаете просрочку на 7 недель вперед. И так как мы в команде будем постоянно и часто докупать клонов, на первый стол, чтобы двигать своих партнеров, то в принципе о просрочке можно вообще не беспокоиться. Маркетинг здесь очень стоящий, обязательно к нему присмотритесь, изучите его внимательно. Мне он лично понравился, я не сразу понял, как здесь все устроено, поэтому записываю вот это видео, я надеюсь, что оно вам поможет разобраться с этим маркетингом, закрыть, так скажем, все черные дыры. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях, отвечу. Тут при серьезном подходе, при командном серьезном подходе можно очень хорошо и серьезно зарабатывать. А что по поводу ввода и вывода средств? Значит, Переходим в кабинет, платежи. Листаем вниз чуть-чуть. Здесь есть вывод средств и пополнить баланс. Пополнение баланса происходит через PR-кошелек, но можно пополнить и другими способами. Давайте нажмем «Пополнить баланс». Выберем сумму, допустим, 200 рублей, нажимаем «Продолжить». Нас автоматически перекидывает на систему Payer, и мы либо можем выбрать вот здесь вот оплатить с нашего Payer кошелька, либо также мы можем выбрать Visa, MasterCard, также можно Kiwi, Яндекс.Деньги, Альфа Клик, ну и разные другие способы оплаты. А вывод средств давайте перейдем. Здесь можно выбрать PR, Kiwi и Яндекс Яндекс.Деньги. Ну, еще раз повторюсь, запуск вообще площадки BINX была в ноябре 2018 года, то есть почти два года уже. А запуск площадки BRIS второго маркетинга матрицы закольцовки» 10 апреля 2020 года. Кто основатель проекта? Александр Аксенов. Есть официальная группа. Давайте сейчас зайдем в официальную группу. Вот она. Здесь мы видим фотографию основателя, здесь в группе мне что понравилось, здесь идет движение, то есть вот вчера был опубликован пост 15 июня, это там два дня назад, ну то есть ребята следят за группой, вот почти каждый день какие-то посты, здесь есть активность, лайки, люди комментируют, ну то есть участники проекта активно в нем участвуют. В группе сейчас 4835 человек. То есть, в принципе, я думаю, что, ну, может быть, чуть больше находится в самом проекте, может, в два раза больше. Здесь в группе, на что стоит обратить внимание, давайте вот зайдем в обсуждение, откроем все. И здесь есть вот, допустим, что надо сделать после регистрации. Здесь прям есть подробнейший план работы на день. Вот это мне очень понравилось. Утро отвечаем на входящие сообщения, принимаем заявки, в друзья. Обновляем стену, один-два поста и так далее. День, вечер, работа с новенькими ведется правильно в любое время. Что нужно делать? В общем, группы, где можно бесплатно давать рекламу. Ну, в общем, классно то, что организаторы заботятся о том, что дают стратегию по тому, что делать. Хотя бы какое-то минимальное обучение здесь есть. То есть не просто матрица, а минимальное обучение. Здесь есть «Как приглашать в сетевой бизнес». Вот информация, здесь где-то видео я видел, интересные, полезные. То есть это все стоит почитать. Сетевой маркетинг, способы приглашения людей. Ну, давайте по пару вкладочек пробежимся. Вот, то есть здесь мифы, здесь есть возражения, обработка возражений. Топ-10 ошибок новичка. Ну, то есть такие базовые вещи, которые человеку необходимо знать. Если человек пришел новенький в сетевой бизнес, однозначно необходимо здесь изучить эту информацию, вот посмотреть видео полезные, чтобы, так скажем, влиться в движение и понять, как вообще работать. Также есть скрины выплат, то есть можно посмотреть, изучить. Что еще хорошо, да, то есть здесь идет командная работа, и те, кто заходит в команду, попадают в общие чаты. Вот есть общий чат, где 2000 с лишним человек, и здесь можно как бы... Попросить помощи, поддержки, пообщаться, найти новые контакты, связи, выяснить что-то, уточнить и так далее. То есть оперативная поддержка общая по проекту. Давайте теперь зайдем еще на страничку к Александру. Александр я нашел в этой группе как один из участников. Что мы видим? Мы видим живую страничку, 4000 человек, женат, фото... пишет посты со своим лицом. То есть для меня что очень важно, что есть открытый человек, который сто, э, стоит как основатель этого проекта, да. То есть, э, конечно, это не дает никогда никаких гарантий, ну и вообще в мире, в принципе, нет никаких гарантий, но приятно то, что человек открытый, э, человек настоящий. Ну вот, может быть кажется, что сложно поначалу, Лично я вот разобрался за одни сутки, то есть я вот погрузился в эту тему, я увидел результаты других людей. Некоторые выходят на выплату 51 тысячу за неделю, некоторые выходят за один день, некоторые выходят за месяц. Тут кто как работает, как двигается. Но благодаря тому, что мне объяснили наставники, я понял, как работает маркетинг за один день и увидел в нем хорошую перспективу для заработка. Но тут нужно понимать, что здесь нужно объединяться и работать командно. И устраивать вот эту вот закольцовку. Наставники, с которыми я общался, они начинали работать хаотично, как, как пойдет. У них не было каких-то продвинутых наставников. И они постепенно пришли к этой стратегии, которую я сейчас вам говорю, про закольцовку. Мы же сейчас начинаем работать все сразу по одной стратегии и сразу создаем вот эту закольцовку. Мы друг друга сразу будем правильно толкать на пятый стол. Главное тут не изобретать велосипед, не экспериментировать, не работать по одиночке, а действовать именно командно по общей стратегии. Если все будут работать по общей стратегии, то для движения до пятого стола у всех займет минимум вложений и минимум усилий. Так, ну, в принципе, давайте включу сейчас себя экран. В этом видео постарался по максимуму разжевать маркетинг план. Поставьте лайк этому видео, если оно вам помогло и понравилось. Напишите в комментариях, если у вас остались какие-то вопросы, отвечу в комментариях. Можете давать это видео показывать своим партнерам, можете перезаливать на свои YouTube-каналы, я не против. Более подробно о стратегии командной работы я расскажу в следующем видео. На этом все, с вами был Артур Лето, больших вам заработков, пока-пока. foreign <laughs>